Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать вам видео о том, как выгодно выбрать себе квартиру. Меня зовут Дмитрий Иванов, я директор агентства недвижимости Новая Квартира в городе Саратов с 2004 года. Итак, каким советом я хочу с вами поделиться? Часто, когда выбирают квартиру, говорят, смотрите, вот это обжитой район, но здесь коммуникации изношены. Ну, люди говорят, ну, изношены, изношены. Вода идет, идет. Тепло в батареях есть, есть. Ну, отлично. Что еще нужно? Но люди не задумываются, от какого момента. То есть, если это район довольно обжитой, и в нем давно живут люди, как я говорил, вот, трубы основные изношены, и их не меняют. Как это выглядит? У вас, например, дорога вся разбита. И вот летом к вам приехали... Выровняли дорогу, заасфальтировали. Вы уходите, радуетесь, ура, новая дорога. А что происходит дальше? А через месяц опять прорвало трубу с водой. Приехали, раскопали, поставили чопик, закопали, уехали. Проходит еще какое-то время, еще прорвало. Смотришь, прошло полгода, и у вас вся дорога в заплатках. А следующий ремонт новой дороги будет делаться не скоро. Поэтому, когда выбираете, вы подумайте, что часто в новых районах, которые строят не просто точным методом, там поставили дом среди старых домов, и вот вокруг такая ситуация, а когда мы поставили новый микрорайон, там трубы новые, да, там тоже можно, конечно, прорвать трубу, не исключается какой-то брак, бывает, ну, от этого никто не застрахован, но вот так, чтобы за несколько месяцев у вас вся дорога была по этом заплатках, я думаю, такое будет вряд ли. И шансы, что все-таки и брак случится, он тоже невысок. Поэтому в вашем районе, если он будет новый микрорайон, дорога, скорее всего, будет долго, новая и без всяких заплаточек. Поэтому, если для вас это важно, и вы хотите ходить по дорогам без заплаток, по ровным дорогам, то обратите внимание на это. Надеюсь, этот совет был вам полезен. С вами был Дмитрий Иванов. Буду очень благодарен, если поставите мне лайк. И также, если... У вас какие-то остались вопросы, можете задавать их под видео. Благодарю за внимание. Всего хорошего. До свидания.